фарами он чуть не упал, сдула его фарами смотри, давай. сейчас будет все хорошо. хорошо вам помочь молодой человек подошел все об я трезвый все нормально все я пошел и деньги